Новый год без плиты. Что это такое и зачем участвовать в этом марафоне? Ну, во-первых, между тем, как мы хотим отпраздновать этот праздник, Новый год, и между реальностью есть две большие разницы. Потому что, как обычно бывает, особенно если вы хозяйка, вы обычно готовитесь. И когда садитесь уже за праздничный стол, ощущение праздника его нет, потому что вы устали, вы целый день провели у плиты, вы готовили, убирали, накрывали на стол, что-то готовили, подарки, какая-то суета, салат оливье, конечно же. Хорошо, если успели себя в порядок привести, и вот вы садитесь за стол, и уже нету никакого праздничного настроения, вы устали, ваше настроение, конечно, передается всем окружающим, и так быть не должно. И оно не будет так, конечно, на марафоне, потому что у нас другая цель, их точнее две. Первая цель – это, конечно, встретить Новый год без плиты. То есть все приготовления, которые нужно для того, чтобы приготовиться к этому празднику, мы закончим вечером 30 числа. Вот все от слова «совсем» праздничный стол, разные блюда, украшение стола, подарки, ваш ваш внешний вид, украшения дома, то есть все-все-все будет уже готово, потому что вы будете получать каждый день небольшие задания, которые шаг за шагом позволят вам приготовиться к этому празднику и встретить его с радостным настроением и в полной готовности. Ну а вторая наша цель Вторая наша цель – это про радость, про ожидание чуда и счастья, потому что помните, когда в детстве вы ждали Новый год, вот весь месяц выходили с таким ощущением, что будет что-то хорошее, будут подарки, будет веселье, вся семья соберется, будет что-то волшебное. Мы, когда вырастаем, к сожалению, очень часто это ощущение теряется, но оно не возникнет само, если мы не приложим какие-то усилия для того, чтобы вернуть себе это настроение и воссоздать у нас в душе, в наших семьях, в наших домах эту атмосферу ожидания праздника и чуда. И вот когда вы будете участвовать в этом марафоне, как раз вторая цель его — это создать эту атмосферу. Вы будете получать удовольствие и радость от самих заданий, от их выполнения и от ощущения того, что вы каждый день небольшими шагами, выполняя маленькие задания, приближаетесь к самому лучшему, Новому году в вашей жизни, когда все готово, все организовано на самом высшем уровне, вы, отдохнувшие, счастливая, в окружении любимых людей, встречаете Новый год. И я желаю вам, чтобы этот Новый год был намного лучше, намного предсказуемее, чем год уходящий. Встречайте его вместе с нами и готовьтесь с нами на марафоне «Новый год без плиты».